Добрый день, Севастополь. В студии «Форпост» Сергей Абрамов. У меня сегодня в гостях Ольга Москаленко, кандидат филологических наук. И, как наши зрители уже знают, Ольга сегодня сейчас работает над работой докторской по политологии, связанной с образом Британии в России. Да, или с, с образом Наоборот, России с в Британии. образом России образом в, России в, России в, Британии. в Брит... Хотя... Здесь без вот этого зеркального взгляда, конечно, тоже не обойтись. Да, абсолютно верно. То есть они видят нас так, как мы видим их. То есть это всегда взаимный процесс взаимного узнавания, взаимного отражения и очень тесно влияющие друг на друга два явления, два образа. Ольга, как, скажите, по вашему мнению, сегодня Россия выглядит в глазах Британии? Интересно то, насколько большое внимание британские ученые уделяют вообще теме России. А -а -а. Тема России у британских ученых всегда была популярна, то есть она не уходила на второй план. Если мы говорим, допустим, об американских исследователях, то они время от времени переключаются на Китай, на Восток. Для британцев Россия, хотя и не являлась ближайшим соседом, всегда была точкой притяжения, точкой интереса. И объясняется это и многолетней, многовековой историей контактов и общими интересами, общей заинтересованностью в определенных торговых путях, да, в том же восточном вопросе. Поэтому, безусловно, из научного дискурса Россия никуда не уходит. Не уходит и из публицистического тоже, и из научно-публицистического. Они очень неплохо нас знают. Вот я как-то недавно зашел, есть такой сайт, архив.орг, это национальный архив США, по-моему, такой mm -hmm. вот. Там можно прям в онлайне смотреть много разных книг. И в строку поиска написал Севастополь, написал потом Россия, значит, массово я просто сразу Лео Толстой, Лев Толстой это номер один в гигантском количестве, что вываливается в американском архиве. И у меня ощущение создается, что они в значительной степени формируют свое мнение о том, что было тогда, когда Толстой писал, да, являясь, по сути, первым, наверное, военным журналистом, одним из первых в мире, кто делал репортажи с Крымской войны, оттуда получают информацию о представлении России тех лет. Для Британии, как? Они тоже вот на том базисе стоят, или они по-другому немножко смотрят? Um... Для Британии, конечно, интересны и российские источники. И тот же Лев Толстой его действительно знают, его Севастопольские рассказы. Но уже к моменту Крымской войны в Британии была своя очень сильная военная журналистика, которая и освещала тему Крымской да. войны. Да, и я вот люблю повторять, что Крымская война стала первой медиа войной. Но при этом она еще стала и Первой, наверное, войной в истории человечества, которая журналистами во многом была подогрета и стала возможна благодаря вмешательству журналистов. То есть сами британцы говорят, наши газеты сделали все, чтобы Британия вступила в войну. То есть, ну, вообще в целом образ Британии, образ России в Британии датируется несколькими веками раньше. То есть это контакты с конца XVI века, как минимум. И образ этот неположительный, к сожалению. Там в, в этом образе уже были заложены э, первые, наверное, ростки русофобии, которые сегодня наблюдаются. Так или нет? Да, да, так и есть. И тут важно еще, если мы говорим о русофобии, важно понимать, что же русофобия такое. Это не просто не любовь одного народа к другому. Это прежде всего страх и перед Россией, и перед внешней политикой России. Есть два уровня, эксперты выделяют два уровня русофобии. Одна русофобия, так называемая, бытовая или массовая, или, как ее еще называют, низовая русофобия. Как раз таки, когда речь идет о нелюбви одного народа к другому народу. А есть русофобия или а почему? Подождите, давайте немножко вот на этом остановимся. Mm -hmm. Что это за нелюбовь одного народа к другому? Это а как? Вот, вот это, сейчас, это, да. это на уровне... Ну такого я скажу честно прямо там фашизма что ли нацизма ну, нет это не фашизм и не нацизм это скорее отталкивание в понимании другого народа от какого-то ядра стереотипных представлений mm -hmm. и все мы эти стереотипные представления прекрасно знаем русские как варвары, русские как дикари, русские как пьяницы, как взяточники, русские как поборники авторитарного режима и враги демократических ценностей. Вот это ядро сложилось как раз-таки в конце 16 века, и с тех пор оно не изменилось. Да, оно обретает новую оболочку, какие-то новые смыслы время от времени, потому что, конечно, у России и Британии есть и череда сближений, когда наши страны достигали, ну пусть не дружеского уровня, да, но хотя каких-то взаимовыгодных отношений, есть периоды откровенной вражды, когда-то мы лучше смотрим друг на друга, когда-то хуже, но вот это ядро остается неизменным. И так, вот этот да. вот уровень бытовой русофобии, это скажем первый так, уровень. первый, формируется как раз-таки за счет русофобии политической или русофобии элитной, которая обслуживает политические интересы. Ну, давайте будем говорить уже о Великобритании, о той же, да, то есть политическую неприязнь, Государству. И пусть этих два типа русофобии не всегда сосуществуют одновременно, но именно элитная русофобия способна разогревать бытовую. И сейчас главным образом происходит это благодаря средствам массовой информации. И происходить стало... Достаточно давно, еще в середине 19 века, кто-то из наших соотечественников сказал фразу, не ручаясь за точность цитаты, но звучала она примерно так. Нельзя быть в Европе либеральным человеком, если ты не являешься врагом России. Ну, давайте попробуем примерить на сегодняшнее событие. По-моему, мы оказываемся довольно близки к этому. То есть второй уровень русофобии – это политический? Да, это политический какие, уровень русофобии. Как он проявляется сейчас, например? А, ну, давайте тогда поговорим Законы о том... На уровне, на, на уровне... Ну, мы видим все, да, мы видим санкции, мы видим какие-то очень враждебные, нелицеприятные высказывания политиков, но... Все-таки высказывания тоже... Вот знаете, такая история с этими высказываниями, мне всегда... Я на это смотрю с никаким недоверием, потому что высказывание – это всего лишь высказывание, и, наверное, оно может относиться, к спускаться вот на этот первый уровень русофобии. то есть Но шаги, то есть политические какие-то конкретные действия – это уже несколько другое. Говорить можно одно, заявлять можно одно, делать можно совершенно другое. Ну, безусловно, есть какой-то скрытый уровень ведения политики, но, с другой стороны, если публичное лицо высказывается открыто в адрес России неприязненно, то, безусловно, он дает команду и средствам массовой информации, и широкой общественности к тому, что это нормально, что это признанный государственный курс. Но мы же знаем, что все общественное мнение куется сейчас как раз-таки за счет средств массовой информации, где-то за счет соцсетей, да, опять же, расхожая фраза, что сейчас линия фронта проходит прежде, всего через социальные сети. Так, наверное, и есть. Сегодня Великобритания в теме нашей специальной военной операции она какую-то позицию, какую-то роль играет, позицию понятно, какую занимает, но какую-то роль играет в том, как эта вся история воспринимается там, на Западе. Безусловно, играет, играет ее на нескольких уровнях. Но давайте попробуем с этим тогда разобраться. Да? Во-первых, действительно, вот эта неприязнь к России, она имеет очень длительную историю, она имеет скорее экономическое даже обоснование, чем какое-то ментальное, психологическое, хотя, конечно, есть и такой аспект. И, во-первых, в британской армии, точно так же, как, в принципе, в армейских структурах всего мира, есть специальный... Специальная бригада, 77-я бригада, ответственная за психоинформационные операции. Создана она была в районе 2010-х годов. И с 2014 года она открыта и абсолютно откровенно работает, раздувая враждебное настроение в адрес России. В одном из зданий висит лозунг у них «Если все думают одинаково, это значит, что...» Никто не думает. И этот постулат, этот тезис э, активно воплощается в жизнь. Оружие этой бригады – это как раз-таки посты в соцсетях, это видеоролики, это изучение и анализ прессы. И сейчас сами же английские журналисты, английские эксперты говорят о том, что британские СМИ в качестве директивного органа опираются на как раз таки Министерство обороны и на МИ-6. Все те отсылки в прессе, которые звучат, наш анонимный источник сообщил по проверенным данным от анонимного источника, чаще всего оказываются связаны именно с источниками в Министерстве обороны или в МИ-6. И безусловно такие Такие источники выступают априори как источники объективные, слова которых не подвергаются сомнению, слова которых не проверяются. Иногда британские газеты, причем мы сейчас говорим не об аналитических центрах, мы говорим скорее о таблое о массовой прессе, как mm -hmm. тот же Телеграф, Гардиан, они просто-напросто перепечатывают пресс-релизы Министерства обороны, но это было бы еще, наверное, полбеды. Есть следующая тенденция, тоже доказательство при помощи контент-анализа, да, при помощи специальных лингвистических исследований, что с начала специальной военной операции вся европейская пресса стала использовать публикации в британских таблоидах в качестве основы для своих материалов. То есть они перестали проводить независимую экспертизу, а просто-напросто перепечатывают, переводят на европейские языки, если возникает необходимость, то, что опубликовано в британских СМИ. Ну вот ситуация выглядит таким образом. Это как раз-таки о воздействии государства на ту линию, которая воплощается в жизнь. И если мы уже говорим о вопросе неприязни, о вопросе даже подсчетов и того, как наука может на это опираться, подсчитывать, то с 2014 года количество фразы, словосочетания «российская агрессия» в британских медиа возрастало в геометрической прогрессии. То есть сначала это было 500 упоминаний в год, да, а к 2021 году, заметьте, не 2022, а 2021 даже, стало исчисляться несколькими тысячами упоминаний. То есть еще до начала. Еще до начала спецоперации. То есть ну, мы можем смело говорить, что готовилась определенная почва. Британское общество готовилось к тому, что ситуация будет накаляться, и что в этой войне так или иначе придется участвовать. И что это будет нормально, что звучат эти тезисы. Что Россия там якобы проявляет агрессию, чтобы люди были к этому уже готовы психологически, и внутри не было никаких Да, да чтобы не возникало никаких внутренних противоречий, то есть рисовался образ типичного... Русского, который агрессивен, который неприятен и рано или поздно, это просто вопрос. Времени совершит нападение, а проявит агрессию. Ну, Речь шла, кстати, больше об агрессии в адрес стран НАТО. Ну, мы видим, что да, сейчас большой, Укра... большой разницы между Украиной и странами НАТО в массовом восприятии уже не остается. А о чем они говорили вот эти все, все это время до, до конца 2021 года? Об агрессии в отношении какой страны НАТО? Или каких стран НАТО? Если говорили о странах НАТО, то имелось в виду прежде всего Прибалтика. То есть Украина должна была стать такой транзитной территорией, плацдармом, через которую российские войска пройдут и mm -hmm. в итоге захватят Прибалтику. Под эту же схему да, были увеличены бюджеты, тот же бюджет Великобритании, были созданы более обширные контингенты на mm -hmm. границах прибалтийских стран. Это нам эта мысль кажется сейчас какой-то дикой да, и нереальной. На самом деле это очень долго вдалбливалось британскому читателю, проводились учения массовые в прибалтийских странах. В странах, которые популяризировались, опять же, становились достоянием широкой общественности. И даже еще тут вот можно сделать интересную отсылку к художественному произведению. Один из бывших британских генералов НАТО. Шириф его фамилия, недавно вышедший в отставку, уже в 2017 году опубликовал книгу, которая называется «Война с Россией», и как раз-таки описывает ситуацию, как Украина станет плацдармом российским для захвата стран Прибалтики. То есть, ну, и книга это его воспроизводит один из сценариев, в который НАТО разыгрывался. То есть все, что происходит, допустим, в Британском министерстве обороны и в Британии как в стране НАТО, с определенной долей вероятности намеренно выводится в поле общественного сознания и доводится до граждан. То есть ну, это под подготовка к определенным решениям. Как сейчас меняется, если меняется, освещение, взгляд из Британии на украино-российские отношения? Вообще, что вот за это время, пока у нас идет спецоперация, произошло? Я предполагаю, что, допустим, до февраля 22 года еще могли звучать какие-то тезисы о двусторонних отношениях, о какой-то международной политике между Россией и Украиной, о каких-то там газовых контрактах, транзитах. То, что сегодня там внутри? И как они а... это все подают? То, как это подается, ну вот используем такое не совсем литературное слово, полнейшая чернуха для граждан. Да? Мы не говорим сейчас об аналитических центрах, мы больше говорим действительно о массовой прессе, о массовом читателе, и там есть несколько китов, которые служат основой для ковки вот этого негативного образа России. Первое, используется ряд концептуальных метафор, при помощи которых действия России описываются, сейчас я о них расскажу. а второе Россия в британском сознании полностью лишается права на собственные внешнеполитические решения. То есть априори подается, что у России таких решений быть не может и претензий на многополярный мир тоже быть не может. Вот это две основы, от которых уже а работают почему? технологии. Ну, потому что это как минимум выгоднее Британии, да, то есть это вопрос давнего имперского противостояния. Зачем же нужен сильный соперник? И сейчас территория Украины и территория Черноморского региона стала той ареной, где эти противоречия достигли такого пика, достигли своего апогея, где все разыгрывается и во многом решается, да, рисуется будущая карта мира. Вот. А если мы поговорим о тех э, приемах, которые используются для создания образа России, для, того, для всего того, что вот я обозначила чернухой, то выглядеть они могут следующим образом. Да? Ну, Во-первых, в качестве это индивидуализация российской политики. В качестве главного зла, главного источника зла предстает практически всегда лично российский президент. Да? То есть это на уровне фраз выглядит так. Путин сделал то, Путин сделал это, Путин метает... Ракеты и гнев на да, Путин убил младенца. Ну, мы все такие варианты видели. Причем присуще это не Пу только Путин, желтая прессия Путин бомбит Польшу ракетами, естественно. Вот это да. вот сразу на, на на утро, когда эти ракеты прилетели. Да. ну, а по же, да, потом стало высказывание, по-моему, уже британского премьера, так к тому моменту Риши Сунака о том, что даже если Россия не выпустила эти ракеты, все равно она в этом виновата и выглядит все это именно таким образом. Это один подход, то есть возложение вины лично, персонально на одного человека. Я, кстати, я хочу вот здесь сразу ремарку такую сказать, и этот подход, он приносит свои плоды, честно говоря, да? Я от своих знакомых, получаю там периодически разные сообщения ну, от, от людей, с которыми когда-то общался, и которые поуезжали там, в разные страны, европейские в том числе, что... Ну, то есть, вот один человек что-то решил, и теперь так происходит. Вот это один, один человек, mm -hmm. раньше эти люди, они э, об этом не говорили, но теперь стали. Теперь для них вот этот тезис, который сконструирован, в том числе в британских мозговых центрах, он для них нормальный, и они его транслируют. Да, да, абсолютно так, и это очень благодатная почва для использования различных других решений, потому что она позволяет как раз-таки демонизировать образ России потом в целом. Да? Но ну, мы будем откровенны, то есть очень сложно сказать, что весь русский народ такой плохой. Да? Но, ну, может быть, восприятие британцев странновато. Никто не поверит. Да, никто не поверит. Во-вторых, но ну, все-таки было 20 лет сближения, да, были контакты, прекрасно увидели, что русские... Умеют вести себя культурно, да, что мы развиваем в том числе и мировую культуру, и плюс это еще и контакты XIX, XX века, это та же русская литература. Поэтому нужно выбрать цель для этой демонизации. Вот демонизируется она за счет одного человека. Если мы говорим еще именно про освещение специальной военной операции, то вторым злом по очередности становится, безусловно, русский солдат. И тут образы, сравнения метафоры тоже, на наш взгляд, выглядят совершенно кошмарно. Это образы, связанные с насилием причем, да, с убийством детей, ну, все те вот зацепочки, которые всегда оказываются востребованы у широкой публики, mm -hmm. все то, что традиционно повергает в нас в ужас. И максимально к... шокирующие. Максимально такие, шокирующие, да. да. Когда мы это читаем, допустим, читаешь статью, в которой написано, что русские заставили херсонцев вывесить на балконах белые лоскуты ткани, там, где есть женщины, которых можно насиловать, ну, у нас это вызывает, наверное, оторопь, где-то улыбку, да, но мы же не можем... Подумать, как на это смотрит рядовой англичанин. Но раз такие статьи публикуются, значит, они востребованы. И примерно так они представляют себе происходящее в далекой стране. Да? Или чего, допустим, стоят такие замечательные новости, замечательные заголовки. Путин создал армию уголовников, выпустив из тюрем 35 убийц, насильников и даже одного маньяка-каннибала. То есть, ну вот, все это в таком ключе. Безусловно, создается фактор иррационального страха. Перед русскими. Это снова погружение в какие-то темные века, буквально в средневековье, когда масса Орда снесет не только Украину, а потом еще и всю Европу. А, нужно сказать еще, что британские СМИ с началом СВО действительно... Классно сработали, они запустили круглосуточные трансляции. Практически во всех СМИ, которые выпускаются, имеют интернет-версию, идет ежеминутное обновление новостей. Ну, то, что тема Украины, украино-российских отношений не сходит с первых полос. Отошла она на второй план только, когда умерла Елизавета II, и когда угу. были перипетии с перевыборами премьер-министра Британии. А так это всегда традиционно первая полоса, это обязательное подведение итогов дня. And вот эти вот кричащие яркие заголовки. А действительно, как мы сейчас воспринимаем информацию? Мы читаем заголовок, мы смотрим на фото. Это всегда прекраснейший иллюстративный ряд, то есть э, жуткие, неприятные фотографии, фотографии, которые э, говорят о полном, да, скажем так, отсутствии цивилизации, наверное, там, где проходит русский солдат, то есть э, традиционная для изображения России серость и грязь, да, не соответствующая действительности, но тем не менее. И еще такой интересный ход. Всегда в любом материале появляется свидетельство очевидца. То есть сложно сказать, то ли это реальные персоналии, да, то ли это выдуманные какие-то личности, но обязательно находится несчастная женщина, старушка да, или ребенок, который рассказывает о том, как он стал участником жутких кровавых преступлений. И вот этот вот индивидуальный взгляд, он всегда оказывает очень большое действие на публику. То есть таким образом тот же англичанин видит, что спасать он будет не какую-то абстрактную страну, он будет спасать вот эту конкретную женщину, конкретную старушку, конкретного ребенка. Это очень неплохо работает, на мой взгляд. Ну, а вот как вы считаете, вот этому, этой политике информационной, мы же, наверное, вряд ли можем противостоять каким-то образом. Они строят свою работу вот на двух вот этих китах, которые вы сказали, демонизация конкретно Путина, демонизация образа русского солдата. Мы со своей стороны, Россия, признаемся честно, для внутреннего нашего зрителя, для граждан России, альтернативный образ русского солдата ну, массово не формируем. Но если и мы будем его формировать. Мне кажется, конечно, это надо делать. Мы все-таки будем работать же со своей аудиторией, со своим читателем, со своим гражданином. Вот эту историю взгляда британского и англосаксонского, мы же ее ну, не сможем изменить, наверное, никак. Или, или есть какие-то... — Методы и способы, как этому можно противостоять, потому что так или иначе, это, ну, это война такая. — Да, это информационная война, но мы как минимум должны пытаться ей противостоять. У нас же есть международные СМИ, которые выходят на иностранных языках. Да? — Вот закрытая туда Today там. Ну, есть остаются интернет, какие-то каналы. То есть, все равно мне кажется, что возможности влияния есть и транслировать тот же образ положительный российского солдата. Наши средства массовой информации просто обязаны. И еще тут можно поднять, наверное, важный вопрос о явлении русофобии внутри самой России. Если мы будем возвращаться вот к моей любимой Крымской войне, тогда же было тоже очень сильное либеральное движение и когда пал Севастополь в Москве, в Петербурге пили шампанское, потом точно так же радовались, падение, радовались смерти Николая Первого, потому что Россия обещала быть свободной, по мнению этих людей. То есть, как минимум, мы должны сейчас избегать такой ситуации, мы должны транслировать эту картинку хотя бы на внутренний рынок информационный. Почему у нас нет вот этих вот историй солдат, да, почему мы видим все таким обезличенным, я не знаю, мне кажется, гораздо проще было бы показывать, наверное, правдивая история, опять же, если мы... Берем ту же британскую прессу, но ну, они умеют выда выдавить слезу из своего гражданина, и у них очень много историй, кстати, еще и украинских солдат, украинских военных, то есть время от времени они оживляют при помощи вот этих личных историй те события, которые, кажется, отошли уже на второй план, допустим, тот же остров Змеиный. Угу. Недавно вышла в британской версии политика огромная статья с одним из защитников острова Змеиный, который побывал в плену, потом он прошел через обмен, он вернулся в Украину. И это очень хорошее, очень грамотное, подчищенное интервью. Человек предстает там как герой, который... Не агрессивен, ну, который, естественно, он Круглый, прошел 7 кругов хороший, пада, но нужно отдать ему должное, да, он не сильно там привирает, то есть все-таки не смогли они, да, раздуть про какие-то пытки и прочее, но угу. понятно, что ничего хорошего про российский плен там не говорится тоже. Ну вот, пожалуйста, оживлена в очередной раз эта история, та же история про российский корабль, пода, подаются <с правильные <с смыслы для британского читателя и для украинского, сейчас очень многие в Украине опираются как раз-таки на прессу европейскую. Ей, ей доверяют, ей доверяют и доверяют больше, чем собственное, Да, ей доверяют, потому что, ну, во-первых, это наша привычка, мы же привыкли думать, да, что все то, что поступает с Запада, оно изначально честное, правильное, и правдивое. Вот. Ну а во-вторых, это очень грамотная работа, которая не обходится без помощи той же 77-й бригады. В той же британской армии на 2015 год было 90, только в Министерстве обороны британском было 90 офицеров по связям с общественностью. То есть это как раз те люди, которые выполняют такую функцию. Что мешает нам создавать те же видеоролики с английскими субтитрами? Вот это, да, к вопросу о том, как мы можем повлиять на настроение, на умы людей там, пусть преломить не политическую, но вот эту бытовую массовую русофобию. Пожалуйста, да. таким образом. Севастополь и Крым в современной британской повестке. Мы с вами обсуждали эту тему так или иначе в, при нашей прошлой встрече все-таки сегодня, когда... Идет а, освещение спецоперации, когда идут боевые действия, которые уже а, Сергей Леонидович Кириенко назвал народной войной, а, впустив в оборот термин «народная война» применительно к спецоперации. А, звучит ли в Британии а, словосочетание ну, в, в связке «Севастополь-Крым»? Они вообще об этом говорят, об этой теме? А, тем более, что сейчас мы видим, что со стороны украинских вооруженных сил периодически звучат сообщения, да и президент Зеленский говорит, мы пойдем на Крым. А что Британия? А вот с Британией было интересно, то есть началась СВО, и читая британскую прессу, да и американскую, я с удивлением обнаружила, что о Севастополе и Крыме почти не говорят, их не было, хотя казалось бы, вот первое Черноморский флот, да, Черноморский флот, то есть первое, что должно было там появиться Севастополь как база Черноморского флона, флота, Крым, как приграничная территория до какого-то момента была абсолютная тишина, только упоминания вскользь в каких-то названиях безусловно были определенный пик в период, когда погиб крейсер «Москва». Mm -hmm. О Севастополе и о Крыме заговорили позже. Заговорили, наверное, уже ближе к осени. И вот сейчас они действительно оказались в повестке. Да, это та информация, которая связана непосредственно с высказываниями украинских должностных лиц о том, что мы пойдем на Крым. Но есть и другое интересное, на мой взгляд, направление материалов, когда, опять же, через, через те же полубутовые, полуиндивидуальные истории начинают продвигать необходимые смыслы. А именно, допустим, в той же британской версии политика вышел большой материал с председателями будете удивляться севастопольского антирусского подполья. То есть там да. появляются... Севастопольского? Севастопольского есть, подполья. Это, это, это, это подполья... На территории Севастополя, как они да. говорят. Да, это подполье да. на территории Севастополя, и журналист, да, сейчас пересказывают так, содержание так. статьи, журналисты говорят о том, что вот через секретные каналы связи, я так понимаю, имеют в виду, они Телеграм или какие-то другие мессенджеры, нам удалось связаться с бывшим севастопольским банкиром, который возглавляет ячейку из семи лиц, недовольных режимом, которые собираются проводить террористические акты на объектах Министерства обороны, помощником у них будет майор полиции, и таких ячеек много, не все они друг с другом общаются, дальше вырисовывается система заговора, прямо такая вот, как в 1984-м когда есть ячейки, но друг друга они не знают, и сопротивление это будет не победить. И вот по мнению да, таких журналистов, эти спящие да, должны вот-вот буквально проснуться по всему Крыму. И сначала я думаю, а для чего для чего это делается? Зачем об этом говорить, когда это, ну, как минимум, наверное, не соответствует действительности, да, не может носить такой массовый характер? И пока решение пришло в голову только одно, что, опять же, готовят общественное мнение к тому, что когда-то референдум о возвращении Крыма и Севастополя все-таки был недобровольным. Потому что с мыслью о том, что Крым и Севастополь вернулись в состав России самостоятельно, западная общество уже смирилось, но все-таки проходила какая-то работа, приезжали иностранные группы, да? за 7 лет было очень сложно делать вид, что все плохо и все недобровольно, но таким образом начинают Готовить к тому, что вот это вот массовое, да, не единицы какие-то, а массовое подполье существовало всегда, и вот сейчас настал тот момент, когда наконец-то жители Крыма и Севастополя вдохнут полной грудью и расправят крылья. Все это, безусловно, опять же популяризируется и Министерством реинтеграции, созданном в Украине, да, то есть, которое подает информацию таким образом, что как только 400 тысяч приехавших с материка будут изгнаны, Крым вновь станет украинским. Ну вот, это, наверное, один из ходов. И что интересно, изменилась еще и подача на вербальном уровне. Если раньше стандартной такой припиской был аннексированный Крым, аннексированный Севастополь, то теперь вот это вот уже ставшее относительно нейтральным понятие аннексированный сменилось на оккупированный. Оккупированный Россией Крым, оккупированный Россией Севастополь, губернатор оккупированного, оккупированного Севастополя. Надо, кстати, сказать, что губернатор наш очень популярен в британских СМИ. То есть, да, да, Его упоминают очень часто и в связи с атаками, безусловно, на, на штаб флота. то есть Он одна из самых популярных личностей и губернаторов в, в рамках СВО. То есть, допустим, тот же Белгородский губернатор упоминается гораздо меньше. И фигурирует объясняете? меньше. Если, если о Севастополе и о Крыме до недавнего времени молчали, но при этом образ губернатора уже там сложился. Нет, ну вот образ губернатора сложился как раз-таки с этим подъемом интереса и угу. к Крыму, и к Севастополю. Ну, наверное, действительно постоянной публичностью и какими-то удачными пиар-решениями и удачной реакцией на те события, которые произошли в рамках СВО уже на территории Крыма и Севастополя. То есть это образ скорее положительный, нужно сказать. Вот такая еще ремарка. Положительный, если чьими глазами смотреть? Если мы смотрим глазами британцев, то это да, пусть это и губернатор, назначенный оккупационными российскими властями, но тем не менее это работающий губернатор, который постоянно на виду и который пока находится со своим городом. Ага. Ну, вот в таком ключе все это представляется. То есть опять же то речь... в принципе губернатор борец за русский Севастополь? Получ, получается, да. Вот, mm. в, вот в таком ключе. А как вот вы объясняете себе, почему они стали, британцы, стали пытаться использовать тезисы, которые в некотором роде оспаривают русскость Севастополя и русскость Крыма, учитывая, что 300 лет уже, если так посмотреть на самых там крупных и британских, и американских, и немецких политологов, политиков, они, они, все, они все всегда говорили, что Крым – это русская территория, вот почитать их книги, монографии, там большие труды научные – там, я не знаю, там начинают Маккиндеры, Хантингтон и Тоенби. И, и все они прямым текстом пишут, что Крым русский, Севастополь русский. Они даже э, переход Крыма в состав Украины, ну так они с насмешкой об этом говорили, э, подразумевая всегда, что это русская территория и российская территория. И политически, и исторически. Да, абсолютно так и есть. То есть в британском сознании Крым всегда... Севастополь были связаны с Россией, но мы же видим, что эта война – это во многом бизнес – и решение по, допустим, поставке Украине оружия по выделению очередных финансовых траншей нужно будет как-то оправдывать. А как перед британскими налогоплательщиками, которые пусть еще и не замерзли до смерти, когда об этом любят кричать у нас, но тем не менее столкнулись все-таки с некоторыми ограничениями, как оправдать, что очередные средства, очередные силы будут потрачены на то, чтобы вернуть Украине Крым, который в британском сознании, но ну, все-таки есть не принадлежал, то есть вот только таким путем, только создав имитацию свободного волеизъявления народа, который все это время чувствовал себя якобы оккупированным. Вот, наверное, а, это а, а, если, а если в британской экономике будет выравниваться ситуация, если у них будет как-то получше все, у них разве эта вся история поменяется? То есть если мне не придется оправдывать там какие-то собственные провалы где-то чем-то? Ну, все равно будет, наверное, создаваться какой-то необходимый буфер, необходимая прослойка общественного случай. мнения на всякий случай, потому что если, скажем так, общество будет чувствовать себя более сытым, значит, у него появится больше времени для размышления. Мы помним, что все должны стараться думать одинаково все-таки. Черноморский флот все-таки стал появляться в британских, британских медиа? В повестке вообще его там непривычно мало может быть это может быть это субъективное мое восприятие потому что ну живя в севастополе мы ожидаем что черноморский флот будет в центре внимания да действительно это было 14 13 14 апреля гибель крейсера москва потом это были атаки на штаб флота каких-то серьезных аналитических материалов о деятельности флота практически нет. Их нет в массовой прессе, и их достаточно мало в разработках аналитических центров, по крайней мере, в той открытой части, которую мы, с которой мы можем познакомиться. Наверное, можно связать это с тем, что для Британии Черное море все-таки представляет интерес прежде всего как трамплин для Средиземноморья. И пока... то есть они его продолжают рассматривать как внутреннее море, да, региональное, нет. маленькое. То есть... Да, и пока Черноморский флот здесь оказался вот в связи с текущей ситуацией фактически заперт, пока он не принимает на данный момент, момент каких-то активного участия в боевых действиях, по крайней мере, да, это незаметно. Опять же, невозможно создать те самые бытовые личные истории, да, право моряков того же Черноморского флота, uh -huh. приписать какие-то зверства. Ну и не возникает необходимости наверное о них писать. Но он еще сыграет свою роль, скажем так, в британском сознании, и, мне кажется, его приберегают на будущее. То есть что-то еще будет. То есть резюмируя, что можем сказать? Британия уже как 300 лет подряд и сегодня тоже уделяет России значительное внимание. При этом для британца среднестатистического по-прежнему по Крым и Севастополь – это территория России, это, ру это русская земля. И при этом Россия – это враг. Так? Россия да. враг же? Да. Россия. Конечно, Россия враг, и связано это, наверное, даже не только с конкуренцией морской державы, державы сухопутной, Британия, пожалуй, все вот эти вот 300-400 лет контактов, даже уже 400 больше, то есть, ну, первые контакты это конец 15 века, когда британские путешественники, купцы высадились на российском севере, было отправлено посольство к Ивану Грозному, да. который сначала принял их очень благодушно, но потом, когда англичане... Набрав себе ряд преференций, отказались поддерживать в Ливонской войне Ивана Грозного, он их просто-напросто выгнал. И вот тогда-то и появились все эти русофобские тексты, масса пасквелей. Тогда-то и был создан этот образ, который живет до сих пор. И... Ну да, собственно говоря, с Ивана Грозного, по большому счету, и вот эти все фейки... Да, с да, современным да. языком выражаясь, да. начали появляться. Вот, да, то есть э, Иван Грозный, скажем так, связан действительно <с его имя с тем, что были выгнаны британцы, но что они тогда искали в России? Они же действительно искали выход к Индии, то есть по Волжско-Каспийскому пути, это был подход к Персии, это был подход к Индии, к Средней Азии в целом. И создается у меня впечатление, что до сих пор интересы Британии не сильно изменились, подо что бы они не маскировались. Ну, я заметил, что британцы они всегда ревностно относились к отношениям России и Индии двусторонним, видя в потеплении этих отношений всегда личную угрозу для себя. Потому что да, Британии очень не хотелось бы терять владычество свое. В Индии, прежде всего, свою абсолютную власть. А мы видим, если мы посмотрим на карту, мы посмотрим на географию, Россия в этом отношении находится в очень выгодном положении. И именно отсюда все те проблемы, которые британцы старательно на протяжении многих веков стараются чинить на периферии России. То есть они же не пытаются ослаблять нас в центре, они пытаются действительно играть на каких-то краях на периферии. Кстати говоря, я встречал недавно в научном дискурсе Мысль такую, что британцы будут как раз через Индию пытаться строить, построить новый мировой порядок, который будет основан на кастовом обществе, которое в Индии сохраняется, больше его нигде в мире не существует. И это у них может получиться в том смысле, что очень много крупных индийских бизнесменов, вообще деятелей, они в Британии ну и про премьер-министра можно как бы не говорить. Я не знаю, насколько это реально будет ими осуществляться, но, честно говоря, когда я это прочитал, я... Uh, uh, у меня появился некий такой внутренний uh, локальный 7 -минутный страх, потому что перекройка мира с новой версией порядка кастового – это что-то, то, чего мы еще не, не видели. Пока звучит как теория заговора, теория, но кто его да. знает, что ну, будет, конечно. Да? То есть мы же видим в литературе массу антиутопий, которые предполагают как раз-таки будущую кастовую структуру мира. И многие антиутопии сбываются, к сожалению. Кто И, знает? и, и, Бринта, и Британия снова это, это все придумывает. И я хочу в завершении еще у вас спросить про. Вот Британия нас видит врагом. Мы, Россия, наше научное сообщество этого врага понимает, как, как много мы внимания уделяем в науке изучению Британии, политических аспектов и Социальных. На мой взгляд, все-таки <клес> школа американистики у нас развита сильнее, чем школа англистики, потому что какое-то время, да, после Второй мировой войны, Британия сошла с мировой арены в качестве империи, то есть она и сама это признавала, да? и только сейчас Британия говорит о том, что она возвращается в качестве великой империи, великой державы на мировую арену. Но, безусловно, есть и у нас работы, то есть мы пытаемся британцев понимать, понимать через их культуру, и тут скорее стоит сказать о том, что очень страшен и недальновиден подход, когда мы не считаем Британию серьезным врагом. Ее, безусловно, нужно изучать, нужно стараться понимать и ни в коем случае не считать придатком Соединенных Штатов. А такое мнение очень распространено сейчас, что Британия да, вторична. Так. То есть вопрос о том, кто тут первичен, кто тут вторичен, это вопрос для большого научного обсуждения все-таки. Кого почитать из наших, чтобы понять Британию и понять США, по вашему мнению? И наших российских авторов, а, Я думаю, что читать нужно начинать прежде всего с Фурсова. Фурсова. Да, Недавно у него вышла монография, вышла книга, посвященная как раз-таки российско-британским отношениям. Mm -hmm. Там большая его вступительная статья, плюс там статья Едрихина российского мыслителя, российского разведчика начала 20 века. Вот, наверное, от них стоит отталкиваться, а дальше уже выбирать то, что будет под вкусом. А если, а если выбирать британцев, кто наиболее честно и, по вашему мнению, описывает Россию. Ведь, ведь они же, в принципе, если даже продвигают свои тезисы, свои там д -д доктринальные какие-то установки, они иногда и очень честно смотрят на некоторые аспекты российские, вообще понимание России политической и на двусторонние отношения в том числе. Мне кажется, это в любом случае необходимо делать с точки зрения эволюции этих подходов, угу. то есть не бросаться только на работы, написанные в конце 20 века или в начале 21 века, а читать то, что было создано еще и века назад. Они на это, на это опираются тоже? Они на это опираются тоже, да, и вот опять же вот вернусь еще раз все-таки к теме тех же купцов, которые... Побыли в России какое-то время, потом были изгнаны. Именно они заложили основу. И с одной стороны, да, их работы очень предвзяты, но и мы признаем, что они впервые описали российскую географию, российскую природу, российский климат, где-то экономические отношения присущие России. То есть любая работа британцев о России, она всегда предвзята с эмоциональной точки зрения, но она, как правило, очень... Неплохо научно обоснованно и несет значительный пласт информации. То есть можно брать любого британского ученого, геополитика и читать, отталкиваться от его работ, отбрасывая все то, что кажется нам с одной стороны неприятным, а может быть задумываться, что это присуще нам в некотором роде все-таки. То есть каждый, каждый взгляд имеет долю правды. Но ну, опять же, не забывать о зеркальности. Как говорят сами британцы, мы увидели в русских те пороки, которые были присущи нам, но мы не захотели увидеть их у себя. Потому что ну, британское общество, британский политикум тоже не столь идеален, как он хотел бы это показывать. Про зеркальность скажу только один тезис. Дугин свою, собственно говоря, политику, свою свое мышление строит как раз на полном, как он сам это сказал, полном отзеркаливании англосаксонской геополитики. Вот они делают такой-то шаг, мы должны делать, по мнению Дугина, ровно такой же шаг, но только в, в зеркальном отражении. Да, да, да. Ну, это, это вообще-то справедливо, наверное, для всех наук. Да? Если мы будем говорить, допустим, об магологии как науке об изучении образа других, это ее ключевой принцип. Смотрись как... В отражение. Да, действительно так, и шаги очень часто должны быть зеркальны. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была Ольга Москаленко. Друзья, увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.